день. Вас приветствует канал Полиглот. Меня зовут Валентина Осташова. Я преподаватель испанского языка. Давайте э, узнаем, как же звучат фразы при знакомстве. Кумусы Как вас зовут? Откуда ты? De es usted? Вы студент эсудианте. Донде студиусте. Где вы учитесь? Эти же фразы. Можно и говорить с формой на «ты» Кому ты Лямос? Как тебя зовут? Де донде эрес? Откуда ты? Эрес студианте? Ты студент? Донде студиас? Где ты учишься? Ответы на эти фразы увидишь в следующем ролике. Смотрите канал Полиглот и учите испанский с Валентиной Асташовой. Адьос!